Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить черничный бисквит без красителя. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для начала я взяла 70 грамм черники плюс 1 столовая ложка сахара. Поставлю это на огонь, черника у меня замороженная. Проварю, потом необходимо будет пробить блендером и проварить еще немного до загустения. Вот эта часть черники у меня будет окрашивать в бисквитную массу, чтобы не добавлять краситель. И, естественно, такую же часть черники 70 грамм я добавлю чисто ягодки. Это уже в конце взбивания бисквита. Вот так у меня проварилось буквально пару минуток. Перекладываю в другую мисочку, чтобы остыть. Все, убираю в холод. Вот такое густенькое получилось. Для бисквита мне понадобится 4 крупных яйца. У меня маркировка ДВ. 4 столовые ложки муки с горкой. Плюс 5 грамм разрыхлителя. И 4 столовые ложки сахара. Отделила белки от желтков. Сначала буду взбивать белки. Добавляю сюда сахар и взбиваю прошло 10 минут масса еще не до конца взбилась сейчас поочередно буду добавлять желтки вот так масса моя уже остыла черничная то есть она такая желейная то есть здесь жидкости ну как бы нет все и частями добавляю бисквит продолжаю взбивать еще по желанию можете добавить лимонную цедру вот у меня лимон был поэтому я накрашила немножко Посмотрите, какой красивый получился цвет, черничный, такой нежный-нежный. Мне осталось сейчас в несколько этапов просеять муку и аккуратно лопаткой сверху вниз вымешать э, тесто. Беру оставшиеся замороженные ягодки, добавляю сюда немножко крахмала. Я подготовила две формы и примерно делю мою массу на две части. Отправляю в духовку минут на 30-40, при температуре выпекаться примерно 180 градусов. Бисквит готов, достаю из формы. Подожду, пока бисквит полностью остынет. Вот он такой прям хрустит. Все, заверну потом в пакет, либо в пищевую пленку и отправлю в холодильник отлежаться 4-6 часов. Бисквит отлежался. Достаю из пакета. Покажу в разрезе. Вот такой в итоге получился у меня черничный бисквит. Без красителей. То есть это натуральный цвет от черники который взял бисквит. Если вам рецепт понравился, был полезен, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго! Будьте здоровы! Всем пока-пока!